Ну а тем временем в нашем канале проходит новогодний розыгрыш призов, ссылка на который находится в описании. Переходите и участвуйте. Ну что, ребят, добро пожаловать на 20-й этап Формулы-1 на Гран-при Бразилии. И сначала небольшой прогноз погоды, который нас ожидался на гонку, а именно, квалификация у нас должна была пройти в дождь, то есть первый сегмент мы еще ехали по сухой трассе, но под конец у нас должна была идти в дождь. Первый сегмент я выехал сразу, потому что у меня был сразу же опыт Сингапура, когда я чуть подождал, пошел дождь, уже, соответственно, не было никакого держака на сликах, по итогу я вообще никакого времени не поставил. Окей, во втором сегменте у нас слил уже ливень, и поэтому я там как еще прошел, причем в третий сегмент, мне повезло, что кто-то из последних гонщиков тоже не успел там пройти круг еще свой на промежутке и тому подобное. Третий сегмент также я прошел на промежутке, под конец я решил выехать, поставить круг получше, понял, то, что трасса уже довольно сухая, для сликов, и когда это понял, я вернулся в боксы, но оставалось там уже полторы минуты или минуты даже, то есть у меня не было времени, чтобы проехать один круг. По итогу, все, кто успел проехать на сликах, те проехали, поставили хорошее время, я же с Льюисом не успел, по итогу... Мы будем стартовать в середине пилотона. Но стартовая решетка будет довольно интересной. Сама Бразилия, собственно, для меня эта трасса не особо такая удачная. Прошлый раз на Хасе советую посмотреть, если вы не видели прошлой серии. Я неплохо плохо проехал, почти не было темпа. Здесь же темп вроде бы намечался, но его, как, по сути, не было. Ладно, стартовая решетка. Первый у нас Чека Перес, второй Стабанакон, Тес, Сергей Сироткин, четвертый я. И пятый у нас Даниэль Рикьярдо, шестой Вальтери Ботос, седьмой Макс Ферстаппин, восьмой Себастьян Феттель, девятый Шарли Клер и десятый Карл Сайнс. Очень интересная топ-десятка, под конец сезона бота берут штрафы. То есть я должен был стартовать на десятом месте, да, по итогу на четвертом. И первая строчка у нас вообще за Форс Индиями, что вообще как-то даже странно, особенно наблюдать Форс Индию и Вильямс под ней же. По итогу кто-то из лидеров откатился в самый конец, кто-то в середине и так далее. Стратегии какой-то конкретно здесь не будет, потому что у нас пойдет дождь, соответственно, где-то в гонке, то есть это в середине. Поэтому я решил пойти окей. Если у нас он пойдет даже, даже ближе к концу, то поеду на одном ультра-суперсофте и потом просто дотяну его до промежутка. Добавляю чуть топлива, но ну и выхожу на стартую решет. И, собственно, старый был дан. Мы сорваемся с Сироткиным неплохо с места. Сразу же догоняем два впереди идущих две форсиндии И пытались их обойти, но Сироткина, к сожалению, зажали эти Форс Индии. Он не мог пройти. И я тут же полностью не радиусу атакую Сироткина. И получаю свою третью позицию. Ну, а тем временем две Форс Индии просто устремились вперед. Сарстовые камеры. В принципе, мы с Сироткиным очень хорошо стартовали. Позади там тоже... Вот Феррари провалил свой старт, я пытался попытался по него конечно, залезть, но опять же не стал рисковать. Потому что вдруг что-то случилось, и не хотелось бы где-то проиграть. Также вот Сиротки у нас был контакте, из-за чего его немножко занесло. Собственно, две форсы СНИ пусть и отъехали вперед, но они начали бороться уже по окончанию второй прямой. По итогу они вообще прошли плохо поворот, и я смог за счет этого к ним подобраться поближе. Ну и после еще одного быстрого правого поворота я. Уже просто был на хвосте у Чика Переса и по внутреннему радиусу так довольно грубо его прошел. За второе место и уже погнался за Аконом. Также Сироткин в конце первого тоже круга тоже атаковал спокойно Чика Перес и прошел, занимая уже третью позицию. Собственно, неплохо так уже начинаю прорваться. Акона я обошел в том же месте, где Чика Переса. Также по внутреннему радиусу в медленной шпильке спокойно прошел в этот раз так не, не так уж было грубо но все таки опять же понравился на седьмом круге меня догнал стабанкон плюс у нас уже начинал капать дождь соответственно скорого времени мы уже должны будем заехать Стоп. по прогнозу как я уже говорил должен был быть дождь где-то ближе к концу гонки но даже где-то в середине но погода в f1 тут хрен знает когда что начнется так что в принципе я к этому был готов но позади, тем временем, Сироткин, к сожалению, совершает ошибки. Его проходит обратно, человек опять совершает треть позицию. И на том же круге, в конце второй прямой, он опять совершает ошибку, из-за чего Ботас смог с ним уже поравняться. Ну и в правом скоростном повороте, к сожалению, Сироткин уступил просто позицию Ботасу. Причем, не в первый раз он будет так делать. Неизвестно, почему он так еще сделал, почему прямо уступил. Во время пистопа я быстро менял комплект на промежуток потому что изначально должны были поставить суперсофт по стратегии ну и собственно начался дождь собственно начались первые ошибки в этом первом повороте это не первая ошибка Льюис уже второй там, кто то ошибается блокирует все колеса, из-за чего у нас выехала машина безопасности, которая в принципе мне только сыграла на руку, потому что по ее рестарту я был уже на старт-финичной прямой и, может быть за счет этого я отыграл там пару-тройку десяток по отношению к Ботусу. Вторая атака Льюиса в том же повороте. В этот раз он не заблокировал все колеса, но чуть, -чуть вылетел. Но самого того, что не заблокировал. Но и на второй прямой уже за счет слепстрима, и плюс еще Ренос совершил ошибку, Льюис проходит и поднимается на восьмую позицию. Также на досокруге у нас уже закончился идти дождь. Это я специально показал для одного момента. Еще одна ошибка в первом повороте уже была от водителя Хаса. На 20-м кругу я, я решаю заехать на пидстоп, сделать вот на кук раньше, чтобы сэкономить там и может быть отыграть что-то по итогу поиметь еще больше отрыв. Но меня же поимела сама игра. Собственно, сцепления с трассой вообще не было. На два м кругу, я опять же напоминаю, закончился уже дождь. Соответственно, мы еще пару-трех кругов проехали и поднакатали траекторию, но все равно по ощущениям трасса была вся мокрая, то есть. Что на траектории, что вне. То есть, по итогу, вот это же получилось дрифтануть. Из-за чего мне прошел Райконен. И также мне пытался пройти уже Хэмитон. Но в конце того же 23-го круга было написано то, что разрешено Дресс. Соответственно, мне кажется, там еще надо было приписать, что разрешено Дресс и Слики. Потому что после этого у меня спокойно Слики начали работать так, как надо. У меня появилось топление, я начал ехать быстрее, чем кончики на промежутке. Хотя, вот опять же, сколько кругов мы проехали без дождя, все было, ну, должно было быть окей. Плюс такая ситуация у меня уже была в другой гонке, в Германии, на другой карьере. То есть там пять кругов проехали без дождя уже, но трасстерна была мокрая, и... вот. По итогу, что я имею, то что переди меня выехали Риккярдо и Ботас, хотя я имел отрыв от Ботаса в 10 секунд. Но хотя бы хорошо то, что я выехал перед ними прямо. И по итогу через пара врагов я их догнал за счет ДРС и Слипстрима. Провел такую атаку, прям между ними, протиснулся, прошел икерды из-за того, что им просто тормозиться. Потому что меня просто широко выкинуло. Ботас, конечно же, остался на первой позиции ненадолго. И также вот у нас позади Сираткин боролся с Максом Ферстаппином. Ферстаппин он прошел в первом повороте, но на второй прямой. У Сироткина будет преимущество в виде дресса плюс слепстрима, а наш болит с дрессом и это что-то с чем-то спокойного проходит, но Ферстаппин перекрещивает, Сироткин, наверное, допустил ошибку на торможении, после начал тормозить, по итогу они проявнялись и опять же скоростной правый поворот в начале второго сектора и Сироткин просто пропускает Ферстаппина на седьмую позицию, если я не ошибаюсь. С Ботасом я все закончил на 27-м кругу, спокойно догнал его, слипстрим, дресс, и по внутреннему радиусу его прошел. Но не все так просто. Ботас по итогу будет еще меня пытаться атаковать. Также у нас, ближе к концу гонки, сошел Магнус. Собственно, первая попытка Ботаса, он, к сожалению, не смог меня пройти, да еще и врезался в меня. Тут образом, не сломав все передние антикрыло слева. Вторая попытка, я уже его как можно дальше... Оттеснил к Апексу поворота, чтобы... чтобы он прошел намного медленнее этот поворот. сейчас он совершил ошибку, по итогу из-за этой ошибки Риккярдо решил его пройти, и по итогу Риккярдо въехал в него и поломался переднее антикрыло. Собственно, было видно, как он заехал, и Феттель позади нас уже потихоньку догонял. То есть он был все ближе и ближе из-за нашей этой борьбы. Вот первая удачная атака у Ботаса, он прошел на первом повороте, но на второй прямой я за счет э, слепстрима ДРС и его ошибки, опять же, я подумал, что тут не так. Почему-то Боттус не совершил ошибку. Хм. И вот она собственно, и случилась. Позади также вели три бо... болида в борьбу. Это э, Феррари, Мерседес и Редбул. Собственно, Льюис напрямой без ДРС даже спокойно э, отвоевался и обратную позицию по отношению к Ферстаппину. Но позади был еще Кимми, который за счет слепстрима и ДРС, того же, поравнялся с Ферстапином и... И начали уже борьбу между собой. И за счет этого спокойно смог оторваться. Ну и, в принципе, тут такое дело то, что Ферстапин никак Сироткин пропустил Кими. Плюс также Кими задел заднее левое колесо Ферстапина, из-за чего чуть не отправился в управляемый занос. Но на уже предпоследнем круге Кими возвращается в шестую позицию. И за счет того, что Ферстапин просто заблокировался колесо в первом повороте. Ну и последняя атака была Ботасом, Он мне снова прошел на предпоследнем кругу. Царф... Нет, это у нас э, вторая прямая с ДРСом, Я его догоняю, хочу пройти по внешней стороне, но не удалось. Но спокойно преследую за ним за счет Треса, смог более-менее поравняться. Ну и с красном правом просто прохожу. По итогу спокойно смог доехать до конца на первом месте. Но я думаю, если было бы еще пара трок кругов, то Байбум уже ввязался, скорее всего, в Фетт, потому что он был уже буквально на хвосте у ботаса. Потому что мы боролись каждый круг и просто теряли на этом кучу времени. Также вот ботов было кучу здесь ошибок на этом трассе. Я не знаю, ни на каком этапе столько не наблюдал блокировок у них, сколько вот в Бразилии. Сколько было в дождь, сколько было вне дождя. Мне кажется, весь сезон столько блокировок не было, сколько здесь ботов наделали. Ошибок. Но, окей, типа. Ошибки все совершают, но правда не машины, да. mm -hmm. По итогу первое место у меня, второе у Ботаса и третье у Фетеля. Опять же, если бы было бы еще пару трех кругов у нас дистанции, то Фетель, скорее всего, мог бы пройти Ботаса, плюс начать проходить уже и меня. Ну и, к сожалению, да, наш напарник провалился по итогу этого этапа. Провалился он у нас на девятое место, что очень плохо. То, что у меня были надежды, что окей, мы можем в теории приехать вдвоем. На подиум, но не свершилось, не судьба. Но впереди нас ждет еще целый сезон. Во втором сезоне, в принципе, я думаю, что мы будем в основном доминировать, потому что мы начнем качать активно шасси, и с помощью уже шасси и также качать движка будем выигрывать уже большую часть этапов. Собственно, результаты у нас... Неплохие прорывы у Льюиса и у Кими с 13 и 19-го места. Также Хюлькинберг прорвался с 15-го. Ну и так потихоньку прорывы там идут. Сиротки, к сожалению, провалился, как я говорил, уже с 3 до 9 места. Ну и по очкам у нас уже ничего не решается в турнирной таблице, потому что титул был решен уже на прошлом этапе в Мексике, где я сошел. В Кубке Конструкторов, да, у нас будет еще борьба за... Собственно, Кубок Конструкторов между Феррари и Мерседесом в Абу-Даби, пока Мерседес лидирует, с небольшим отрывом 2-3 очка одной, если ничего, в принципе, у Мерседеса не случится, и они оба приедут в очковой зоне хорошей, то спокойно выиграть Кубок Конструкторов. По контактам у нас их было крайне мало, но тут просто, скорее всего, игра вот не регистрировала их почему-то во время дождя, потому что во время повторов я видел, что были мелкие контакты, либо игра считала, то, что это просто гоночный инцидент, либо ну, еще что-то. Окей. Тут уж ничего не буду уверять. По итогу зарабатываем ресурсы. Постепенно начинаем прокачивать дальше Болит. На это этап должно было приехать улучшение, связанные с шасси и уменьшением веса. Но 7% окей, зафакапилось, зашибись. По итогу у меня 1500 ресурсов. Я решаю не взять два обновления, а просто взять скидку. Плюс взять то обновление, которое в ней не приехало. Потому что надо к часть скидки. Хотя бы докачать до 3-4 скидок, чтобы более-менее экономить на запчастях. Вот. Также надо будет качать еще движок. На этом, ребят, все. Спасибо, что смотрели. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте про конкурс, который у нас проходит в ВК. До встречи. Пока-пока.